Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет, друзья. Идем в больницу. О, ничего, Смотрите, нет. у меня Дима догоняет нас. Специально включила камеру. Со своим другом он стоял, разговаривал. Физзарядка, спортом, спортом. Раз, два, левой, раз, два, левой. Че так долго-то? Ай, не Мы, короче, пошли на больницу за справками. Прививку будут ставить доринки Короче, все семейством пошли мы. Вот она у нас, доринка Вот Давидка. Вот Аминка. Вот Пусти Динарка. Поезжать, вот доринка Вот Димулька. Чуток обзор проведу. Поселка. У нас здесь давно не были... Так что пошлите, прогуляйтесь вместе с нами по нашему поселочку. Теперь В снег лежит. Улица механизаторов. запоминать Ну сегодня у нас. Дима, на везде Ты варежки не взял, да? Я как я не снимать? Не... Дима говорит, надо маску одеть. А то, говорит, штрафы дают. Мама, ты не слышишь? А, я давай. Амина можешь пешком? Плата, иди. Нет. Ну сегодня ясная погода и морозец. Я люблю такую погоду, Она лучше всего. Чего ты любишь больше всего? Лето и осень. Лето и осень. Ну поехали в Стамбул, в Турцию. Поехали. нас в Турцию зовут. Поедет? девочки в Турцию поедете. А? На море. Жить поедешь? Да, а жить поедешь? А? Я бы лучше поехал поехала, в Турцию Я, в Тур... Я бы не поехала, в не хочу. В хочу да. А в Перми? Да, в Турцию в на море будем. Я знаю, там, а а? Больницу, больницу. За справками вас завтра на питание поставили. И будем это все, завтра в садик. Такие а -а -а. автобусы есть. Наш центр. Вот сыграются автобусы. Ну, то есть газельки. То в город, то в деревню. Выезжают отсюда. Дима везет Даринку. Ладно, пошли. Мы, мы катаемся. Давайте пешком, девочки, кто-нибудь один из вас. Я. Давай. А я, я, буду. Буду. я. Сиди. Вот идем мы в больницу. Вот наша больница местная. Уже нервская, а? не пойдет. Кто не пойдет? Я не пойду. Почему? Я Куда? Домер. Что, ничего. соскучился уже? Ну чё? Ну чё? В больницу идет. Вон там Я как раз на выходе. Ну правильно, не падаешь. Давай пешочком, мамина. Нет. Я устала. Раздеваемся. Все закидали здесь. старенько разделась у нас. Это вот. Вот такая часик. А. Ну все, мы разделись. Ждем теперь. Там кто идет, Амина? Нет. Нету еще? Нет. Там нет никого. Синя. А купала она? Играет же с Зинаткой, бегает Что там было? Да, тетя там? Нет, Нету да? там тетя. Дима, разденься, жарко вообще. Дай сюда дыринку то круто. Он может полететь. Все, устал? Ну все, мы пошли домой. Димка вон катает девчонок. Вылетела одна. Другая сидит, держится. Ой, сегодня тепло вообще, да? Все, прививку дыринки поставили. Она засыпает лакомская спит. Ой, нифига, дело. Вылетит, Жанна, где? Динара, ты ч? Вылетела. Ты аккуратнее. Куда <связывая> <Сюда> пойдем-то? <-ка. связывая> Давид побежал. Дина, на... Динара. Динара. <связывая> Давид у нас Давиду побежал. У а? Побежал у нас в горке. Мама говорит, ты обещала мне, можно прокатиться. Нет, я говорю, только не на санках, не на этих. Он говорит. Дебил, начнт, так тащит на веревку. Амина, дари, ну, раз будешь, не кричи. Ой, кошмар, что он творит? Экстрим полный. Ой, я так боюсь. А пофиг вообще, сам согласился. Чё согласился он захотел? Это куда сейчас в нее врежется? Как... Амина, уйди прям туда, сам в центр встала, чтобы он выехал, вылетел, да? Ой, господи. Дави. Давай, до трех счета. раз. Не надо, Два. давай на ногах, на ногах. Ты прям в центр стала, уйди. А уди. Иди сюда быстрей. Вот молодец. Быстрее, быстрее, быстрее. О, Молодreen. я не могу! Да. .Ah, нет, да. А, не нормально вообще! <ш Rong todavía> а, -а, -а класс. Он притормозил, там, испугался. <containers scatters> Правильно, а куда вылетать-то ему? Молодчик! На ты нарас. Надинарка. А где она? Она поднимается ]ですね. уже. Поднимается. Давай, давай. Ну, типа, ты... Еще раз? Не, хватит, наверное. Ты... <широт> Не надо, тебе, надо восса... <широт> Нет, дави. А? Не надо, говорит. А? Она-то <сирот> а ну <-ка> медленно. <сирот> Застрял. <сирот> ну и нормально, <сирот> хорошо. <сирот> Отлично, Динара, хорош. Хорош. Ты еще хочешь? Да. Иди сгонять. Вот, у меня Аминка здесь пристала. Мама сфоткает, говорит, я люблю кужинер. Мадам, пошли домой. Дима, пошел уже. Ну, давай сфоткаю, давай. Ой, я телефон забыла сфоткать. Ладно, мы придем завтра и сфоткаемся, хорошо? Лимонад. Давай, пошли над возьмем. Я тоже там боюсь. Динара, давай быстрее догоняй Давида. Я тоже боюсь. Ну только не плачь. Ты вечно плачешь. Мы с тобой отсюда пойдем. Ой. Я вот с детства боюсь по этой немде ходить. С детства. Меня на руках таскали, я помню. А, там нельзя ходить, там нем Одинарка не боится и по барабану. За руку взял. Давид. Ну, короче, нам дали справочки. Все, получили. А! А, нет! Что там? Ой, Господи, упаси. Давай быстрее, вы пока идете, у меня сердце остановится нафиг. Ну, давай быстрее. И, короче... Дали нам справочки, сказали завтра прийти. Я в общую поликлинику не пойду, где взрослые анализы сдавать, говорю Аминке. И мы пойдем завтра с вены будем сдавать кровь. Да, Амина? А -а -а. Да? С а -а -а. вены будем сдавать, да. Вон они выходят, сейчас выйдут. С ним с утра пойдем, анализ сдадим, и потом сразу в садик, да? Ты, ты хочешь садик-то? А? Ну вот, вот друзья, мы с вами погуляли вместе, то есть вы с нами погуляли. На этом мы с вами попрощаемся.